Ну что, парни, привет! Настала вторая часть роликов про то, как вы учитесь подходить, если вдруг не умели. Давайте сразу к делу. Я этот ролик специально выложил в выходные, потому что в выходные, как правило, у вас больше времени, а соответственно вы можете сделать больше подходов, больше опыта, больше практики, больше вопросов, на которые вы можете написать в комментариях и на которые я отвечу. У нас сегодня начался тренинг, поэтому с завтрашнего дня на нашем сайте вы можете смотреть отчеты парней, как они проходят его, как они прокачивают себя. Надеюсь, тренинг не сильно повлияет на регулярность выхода роликов, но минимум два ролика на следующей неделе точно будет. Итак, вы молодцы, мы набрали 300 лайков, поэтому... Получите это видео Теперь вам нужно будет писать в комментариях под этим видео Что вы сделали, что у вас получалось, что не получалось Но об этом сейчас подробнее расскажу Ну что ж, мы подходили к девочкам Задавали адекватный вопрос, делали ей комплимент Не знакомились пока Сегодня и завтра, суббота, воскресенье Нам тоже не нужно знакомиться Если вы смотрите это видео в будни Ну что ж, значит в будни подходить. Куда уж деваться Подписывайся на канал, чтобы сразу видеть Колокольчик жми, будешь сразу видеть, какие новые видео выходят Продолжаем. Напомню, брать телефоны запрещено. Сейчас мы делаем маленькую рокировку. Сейчас мы вопрос убираем из первого составляющего и засом ее в конец. Теперь вместо вопроса первой фразы мы говорим. Девочки, что мы делали до того, как подойти к ней? Как мы оказались в той ситуации, чтобы к ней подойти? Это я называю предысторией. Например, шел в кафе, иду на работу, иду с работы, иду на тренировку. Короче, реально, что вы делали до того, как к ней подойти? Зашли в торговый центр, там выбрать себе что-нибудь из одежды и так далее? Как есть, не надо здесь врать, не надо ничего сложного придумывать, все на самом деле очень просто. После этого говоришь любой комплимент и затем, э, затем наш вопрос, социально адекватный вопрос. Например, зашел в торговый центр а спрятаться от дождя, ты симпатичная, скажи, где из зонты продают? И все, опять же, пока мы не знакомимся. Я в прошлом видео рассказывал почему. Не берем телефоны, не надо этого. Пусть твои мозги привыкнут к тому, что ты можешь подходить с девочками и общаться. Со следующего задания мы уже будем потихонечку закидывать удочку, да, чтобы эту рыбку подсечь. Но пока нужно привыкнуть мозгами. Естественно, если ты понимаешь, что как бы у тебя есть уже большой опыт, и тебе просто до этого было стрёмно подходить, и у тебя уже сейчас все получается, то ну, эти видосы, скорее всего, не для тебя. Но если ты понимаешь, что вот, типа по шажкам надо двигаться, а не сразу на нахрапом, то делай так, как я говорю, поверь, будет проще потом. Намного хуже будет, если ты сейчас возьмешь инициативу в свои руки и подумаешь, я молодец, красавчик, но не поймешь тот принцип, который я хочу до тебя донести, а принцип научиться получать кайф от пикапа. Вам пока будет страшно, вы, вы подходите, у вас минимальная ответственность за результат, у вас получается, окей, молодцы. Но если вы сейчас начнете перепрыгивать на телефоны, не дай бог, вдруг что-то не получится, ну и, блин, и нахера мы все это делаем, нахера я здесь стараюсь перед вами, рассказываю вам, что делать. Если нужны еще примеры, парочку накину. Иду до остановки, еду на работу, у тебя красивые глаза, не знаешь, когда у нас день города? Иду на тренировку, думаю, что нам тренер сегодня будет давать отрабатывать, ты привлекла мое внимание, может быть, ты знаешь, где здесь можно купить обувь. Не важно, что, да, мы не знакомимся. После этого мы говорим спасибо и прощаемся. Все, мы ее больше никогда не увидим. Это нужно, чтобы ты понял. Мы ее больше никогда не увидим. Если, ну, ладно, я пока не буду э -э, опережать события, поймешь дальше. У нас с вами также будет два задания. Первое для большинства из вас, с диванных воинов, взять сейчас вот в комментариях, посидеть и написать 10 ситуаций, вспомнить 10 ситуаций, где вы могли увидеть реальную девушку, которая вам понравилась. Например, магазин, э, тот же самый обед, э, улица, торговый центр, автобус и так далее. Потом, через пробел, да, после каждой ситуации, после каждого места, написать то первое предложение, которое ты мог бы сказать. Чисто теоретически представь, что ты вот находишься, не знаю, зашел в магазин с какими-то молочными продуктами, э, ты говоришь: слушай, зашел в магаз, э, взять молочку у тебя молочница этого не надо зашел в магазин взять что-нибудь вкусное а на вечер перекусить все вот эту фразу напиши одну хочешь чуть более продвинутый можно написать какой-нибудь виртуальный комплимент который подойдет для всех там красивые глаза симпатичная фигура очаровательно улыбаешься умника личика ну и так далее да не буду им рассказывать вы мастера комплиментов большинство из вас я надеюсь После этого, как ты написала десяточку мест и десяточку первых предложений, которые ты, их можешь, которые ты можешь озвучивать, ты берешь, поднимаешь свою жопу, одеваешься и херачишь в город там где, там, где много девочек. И тебе нужно сделать пять подходов, где ты вот эту структуру, что я здесь сделал, комплимент, любой легкий, даже самый банальный, и любой вопрос сделаешь. После этого ты возвращаешься, это уже второе задание, если вдруг ты не понял, ты возвращаешься и опять же пишешь в комментариях, лучше под своим, чтобы они не раскидывались, пишешь в комментариях, что у тебя получилось, что получилось хорошо, что не получилось, какие мысли есть, на чем ты зациклился, на чем себя ловил, короче, все, что может быть для тебя важно. Это нужно будет дальше, я расскажу зачем. Главное, напиши, что получал, что не получал, чтобы мы, если что, я, если что, мог разобрать, подсказать. Может быть, там мои ребята смогут разобрать, подсказать. Ну, без обратной связи сложно учиться, тем более бесплатно. Заодно можешь почитать, что другие ребята пишут, какие их варианты, можешь себе что-то перекинуть. Я надеюсь, ты догадываешься, да, что ты можешь упростить себе э, задачу с придумыванием, если ты заранее эти, ну, вот эти вот список, которые ты сделал, ты сейчас кинешь на телефон и будешь по улице когда идти, или идти в то место, где будешь знакомиться с девочками, хотя бы прочитаешь. Да, пока это такие микрозаготовочки. Мы от этих заготовочек совсем скоро откажемся, потому что я тебе уже подсказываю. Ты просто реально, в какой ситуации ты можешь увидеть девочку, просто это и говоришь. Но я понимаю, что когда ты видишь девочку, она такая идет, и у тебя все мысли из головы вылет вылет вылетают просто. Пусть у тебя уже будут какие-то заготовки. Маленькие, пусть будут, мы не знакомимся, упрощаем по максимуму. Сделали, сказали три предложения, по пять раз, пять подходов, можно к парочке девчонок. Все. На сегодня все, красавчик, идешь домой, пишешь комментарии, окей. Okay. Да и все, пожалуйста. Следующее видео выйдет, если это видео наберет 350 лайков, там мы уже поговорим дальше уже про структуру разговора, что делать дальше. Социальными вопросами заканчивать это, конечно, хорошо, но хочется чего-то больше, я понимаю. Но, опять же, все зависит от вашей активности, я снимаю, стараюсь снимать то, что будет интересно вам. Поэтому подписывайся на канал, жми на колокольчик с уведомлениями, чтобы сразу получить новое видео, как только оно вышло, а не вдруг ты... Видео у нас вышло в субботу. А, вдруг ты посмотрел только в среду, да, и неделю проебал. Чтоб такого не было, делай так. На этом все. Всем счастливо. Я ссылочку на отчеты парней скину в описании. Наверное, уже в воскресенье, потому что в воскресенье пойдут первые отчеты. Всем пока!